здравствуйте я игорь черноусов трафик наш хлеб это видео я начну со слов благодарности тем кто откликнулся на мой призыв на мое предложение и заказал массовую рассылку в skype большое вам всем человеческое спасибо в ближайшее время на канале появятся видео отчеты по некой рассылкам по skype сегодня я опять же делюсь с вами хлебом трафиком это предложение для тех кто занимается youtube продвижением кто заинтересован в живых просмотрах своих роликов, кто занимается привлечением клиентов в свои проекты через видео. Я предлагаю вам самый эффективный способ видеопродвижения – это посев ваших роликов в социальных сетях. То, что это самый или один из самых эффективных способов рекламы, подтверждают кейсы колоссального количества людей. Я сошлюсь только на одного, на человека, которому лично я доверяю, это Сергей Грань. На посев видео, когда он рекламировал свой тренинг, тратил от 100 до 200 тысяч рублей в неделю. Вдумайтесь в эту цифру. 100-200 тысяч в неделю тратилось на то, чтобы разместить видеоролики Сергея в популярных группах в соцсетях. В результате Сергей Грань зарабатывал больше 12 миллионов в месяц. На одном из своих закрытых вебинаров, которым проводил ты своих, Сергей говорил, что лично для него самым эффективным способом рекламы было именно размещение видеороликов в социальных сетях. Я вам предлагаю такую же услугу, но естественно совершенно другие деньги. Я предлагаю вам разместить ваши ролики в группах социальной сети ВКонтакте. Контакт это самая популярная русскоязычная сеть. Итак, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам посев видео в группы социальной сети ВКонтакте. Ваше видео и поясняющий комментарий к нему будет размещен на стене группы, либо в комментариях к постам на стене группы, либо будет добавлено в раздел «Видеозаписи». Если же стена, комментарии и видеозаписи в, группы, в группе закрыты, то ваше видео будет размещено в качестве комментария либо к популярным видео ВКонтакте, либо к тематическим видео, в зависимости от того какая ваша цель набрать просто просмотры либо все-таки привести целевых клиентов в ваши проекты ролики размещаются в группах ссылки на которые предоставляете вы либо я соберу вам базу групп социальной сети вконтакте по критериям которые предоставляет сам контакт из поиска либо соберу группы с сайта all social опять же используя те фильтры которые предоставляет этот сайт почему Посев видео нужно заказывать именно у меня. Я не делаю это с помощью каких-то программ. Я делаю это с помощью интеллектуального шаблона на на постере. После посева видео аккаунты, с которых происходит посев, не блокируются контактом в 99 случаев. И ваши видео размещают не ушастые собаки, а живые нормальные люди. И, конечно, после посева видео вы получаете... Отчет. отчет предоставляется в виде текстовых файлов. Вы получаете файл со списком групп, в которых производился пассив видео. Получаете файл со списком видео, под которым размещались комментарии. И получаете три файла. Один со списком групп с открытой стеной. То есть это те группы, в которых на стене появился комментарий и ваше видео. Список групп с открытыми комментариями. И Файл третий со списком групп, где открыты видеозаписи. Сколько же стоит эта услуга? Услуга по цене смешная, потому что я не оказываю эту услугу для всех, только для подписчиков своего канала и для участников моих вебинаров. Посев тысячу 1000 групп стоит всего лишь на всего 500 рублей, но это для первых 10 человек. Если вас заинтересовало мое предложение, вам нужны просмотры, нужны клиенты через видео, пожалуйста, связывайтесь со мной в скайпе Гармоника.нет, либо пишите мне на почту, либо пишите мне в социальную сеть ВКонтакте. Оплата производится через мой интернет-магазин. Ссылку на оплату вы получите после того, как мы обговорим все нюансы по вашей рекламной акции. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов. Желаю счастья.